И всем привет! Как вы знаете, вышла обновление 9.21 на сервера, и в этом обновлении была обнаружена папка с новогодними э, картинками. Я сейчас покажу что нам удалось добыть. Очень, и, точнее, не то чтобы очень, а самое интересное, это то, что и будет возможность, скорее всего, выиграть один из четырех танков, скорее всего, будет такая же система, как в прошлом году. Покупаешь коробку, и есть шанс вытащить из него разнообразные плюшки, танк, либо там бусты и все остальное. Ну, начну с того, что будет 4 танка, как мне стало известно. Ну, так я, по крайней мере, догадываюсь, потому что я это нашел в игре. Это Тай-59, да-да, вы не ослышите, Тай-59, легендарный танк. Лично я его хочу, он, конечно, не очень актуален, но лично мне хочется получить его в коллекцию. Лорга 40 тон скорпиончики и наш средний танк американский. Эти будут танки, скорее всего, в коробке. Кстати, помимо всего прочего, вот есть вот такая вот картинка, которую можно разглядеть, что помимо того, что будут танки, будут бусты на камуфляже, на экипаже, на непрема, разнообразные наборы. И самое интересное, вы видите справа, это танк. Он назван как неизвестный танк в файлах. Так что, скорее всего, это и как раз и будет тот самая, та самая рандомная возможность выиграть один из этих четырех. Танк, кстати, в этот раз мне подбор танков нравится больше, чем в прошлом году. А, помимо всего прочего будут у нас там эмблемы, ну эмблемы так себе, если честно. Вот также мы знаем, что мы будем наряжать елку. Э, вот у нас елочные игрушки. Я так думаю, будем наряжать только елку и только дом. Танк в этот раз уже наряжаться у нас, мне кажется, не будет, потому что я по крайней мере не нашел таких файлов. Вот тут вот, елочные игрушки вот такие елочные игрушки у нас есть как вы видите пока никакой танковой тематики нет только ел только игрушки на елку так это гирляндочки все понятно так здесь уже появляется кое что интересное это дом соответственно можно будет я так понимаю выбрать цвет дома который мы украшаем и также украшение на дом и вот такие вот тоже еще елочные игрушки это все что удалось найти на данный момент очень интересно. Ну, в принципе, то, интересно, как в прошлом году было. Думаю, народу понравится. Я лично куплю обязательно, как в прошлом году, буст, ну, точнее, бокс за 2 200. Надеюсь, так же будет стоить. Возможно, даже два. Видео мы запилим. Кстати, прошлогоднее видео, как мы покупали большую коробку, будет в описании под видео. Посмотрите, вам будет интересно. Надеюсь, данная новость вам понравилась. Пока-пока.